Дмитрий Александрович, здравствуйте. Скажите, чем отличается двигатель «Славянка» от двигателей компании «Тесла» с, э, с технологической стороны и в сравнительных характеристиках? Спасибо. Компания «Тесла» использует стандартные обмотки, но совмещенные. По характеристикам, ну, мы «Тесловские» моторы не перематывали. Вот, но дело в том, что они, если их перемотать на наши обмотки, они будут точно так, же отличаться, как и вообще перемотанные перемотаны на совмещенные обмотки. Потому что этот принцип, он относится ко всем электрическим машинам с асинхронным, с короткозамкнутым ротором. Поэтому эффект достиг, будет достигнут то же самое Потому что у Тесла Мотор ничем практически не отличается от обычного двигателя, вообще промышленного. Единственное отличие, два основных, это то, что промышленные двигатели, беличья клетка мотается, или не мотается, заливается алюминием, у них выполнена медью. Зачем это сделано? Потому что медная обмотка, она повышает пусковые токи. И они, кратность пусковых токов там сумасшедшая, и поэтому а момент при этом малый пусковой. Если применять такое решение в промышленных двигателях, то двигатели под нагрузкой могут и не запуститься. Повышение сопротивления беличьей клетки за счет применения алюминия снижает пусковые токи, но в то же время повышает, позволяет повысить пусковые моменты. Поэтому в вообще общепромышленного двигатель такой не применим. В то же время медная обмотка повышает кратность максимального момента. А вот максимальный момент в автомобиле имеет большое значение. Потому что за счет максимального момента, кратности максимального момента, мы с вами получаем и большие пусковые моменты на старте автомобиля. Именно для этого беличья клетка делается алюминиевая, Ой, медная, а не алюминиевая. На тяговых двигателях. Но мы сейчас делаем тяговые двигатели из общепромышленных и достигаем достаточно высоких показателей. Если мы будем делать тоже из меди, ну, показатели будут еще выше. И плюс ко всему у Тесла двигатель имеют водяное охлаждение, в отличие от вот общепромышленных, которые выполняются с воздушным охлаждением. И называть, говорить, что это достижение, я бы, честно говоря, не стал. Это, по-моему, водяное охлаждение на электродвигателях, вот то, которое там применяется, по-моему, это горе-тума. Я уже говорил, что проще было бы поставить там систему, ну, с автомобиля взять систему кондиционирования, кондиционер но кондиционерный оборот. Да. Систему охлаждения поставить на двигатель, парокомпрессионная машина, чтобы антифриз охлаждала, а уже горячую сторону вывести под воздух. И тогда у тебя будет в радиаторе 120, а на двигатель будет плюс 15. А сейчас получается в радиаторе 80, а двигатель 120. Ну То есть фактически при таком решении можно было бы увеличить рабочий диапазон температур в которых автомобиль чувствует себя комфортно и не ну, диапазон, а еще и снизить потери двигателя как думаете теслу перегоним по качеству двигателей Все уже давно перегнали смотрите тесла ну, в лучшем случае 110 вот сейчас на километр пути а так 170 а Елада, и, и вера Корхова с нашим мотором 46 вот сейчас на километр пути при тех же самых условиях движения. Это потребление имеется в виду? Да, это потребление, расход электроэнергии. Ну, а в зависимости от э, режимов езды Нет, не это в одинаковом, в, в, в, одинаково, а, в, одинаково. в сидящем режиме, да, вот в нормальном режиме езды. Ну, как вот как по, по городу, да? Это не то, что ты там даванул, и, как говорят, тап, тапочку в пол и до предела. А -а -а -а. Нет, потому что д -д другие мощности, другие типы автомобилей и так далее, это трансмиссии, решения там, так далее. Но тем не менее, это, это, факт. это факт. И у нас сейчас готовятся там материалы. Я думаю, как только сможем на сайте разместим э, карту КПД, ну, трехмерная номограмма, зависимость КПД от оборотов и частот вращения двигателя, ну, приглашаем Тесла выложить аналогично. Вот это поворот. Не вопрос. Помиримся.